Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий И мы продолжаем рубрику Ретро-игры Итак, продолжаем мы с вами проходить Супер Марио Брос Вот, какой у нас Четвертый, да, уже четвертый Мир получается, вот И Ставим лайк и погнали Не так а, продолжаем четвертый мир 4 и 1 что преподнесет нам этот мир окей спуститься нельзя нет а смотри уже шип облачка облачка кстати эти облачки они э, засранцы я это я помню я помню как я что-то мучился короче с этими облачками они меня доставали раньше вот эти штуки э, э, э, которые ко которые она скидывает э, и на них нельзя, короче, прыгнуть Они, видишь, шипастые Шипастые Тихо-тихо-тихо-тихо А, нет! Ну, блеха, ну почему так? Ну почему так? Нужен еще один Нужен еще один гриб Ха-ха, блеха Блеха Конец игры? Да ладно, ты что? Ты что? У нас есть сейф стет! Ты что? Не надо нам такого. Не надо нам говорить, что все кончено. <свят> Блеха. <свят> вот жесть. Окей. Чувствую, мы здесь надолго застряли. <свят> грибочек. Блеха. <сквят> вот как так? Вот как так? Я взял гриб и, и, и сразу же его просрал сразу же ладно хрен с этими монетами попробуем пробежать Яха. нет отлично отлично так мне нужно спуститься вниз мне нужно не срочно нужно в канализацию не срочно ну оп отлично хорошо так Дико... Опа, Леха, тут а -а -а... вы, по-моему, говорили, что я могу, короче, а -а... как-то вот так вот сделать. Леха, не получается. <wall> чего не садимся? Почему... А чего? -а -а Давай еще раз. Ладно, хрен с ними. Леха, надо было сначала взять э, эти монеты, потом, короче, взять гриб. Ну ладно. Ну, ладно. Мне бы эту шипулялку сейчас, и вообще шикарно было бы. Так. Ништяковый подгон. Ништяковый подгон. Мы говорили, что я могу, короче, э, как-то... Вот так вот сделать. Бляха, не получается. Опять плавать, что ли? А, нет. Просто подз... под... подземная. Тихо, тихо, тихо. Не разгоняйся. Аккуратно, аккуратно. Вот разбежался. Опа, жиза. Опа, вот и пулялка. Вот и пулялка, хорошо. Но здесь хоть нету этих рогатых. Так, еще один, смотри, цветок. Аккуратно. Тихо, аккуратно. Ай-яй-яй. Опа. Опа. Опа. Опа. Поверху не пойдем. Здесь могут быть эти. Здесь может быть секрет, который можно переместиться с, ур... с этого с мира в мир. Но этого мы делать не будем. А тут смотри какие-то, вон Видите? леха, еще ниже, еще ниже, ты прикинь. Так, этот этот мы не разбиваем. Леха, как? А как мне тут при... прикажете делать? Яха. время это не казенное время то сейчас кончится тихо тихо тихо аккуратно аккуратно да падай ты ладно Хрен. нижний попробую забрать ну и вот это Нижние не вот это, а остальные, бляха, не получается, не знаю как. Тихо. А есть еще? Есть еще спуск вниз? Нет, да? О, это бронированная хрень. Леха, время, время, время, время, время, время, времячико. Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Осталось чуть-чуть. Я Яй, а как тут-то? <смех> я -то... вообще жесть, просто жесть. <смех> Охренеть. О, а здесь чекпоинт походу был. Неплохо. Оказывается, еще чекпоинты есть. Грибок. Грибочки аккуратно аккуратно вот так вот. видал просто комбо комбо тихо а здесь по-моему было что-то там что-то что-то было же нет нет ничего не было Бля, а как тут а так. отлично <с> жесть Бляха, я, я как будто первый раз играю вообще просто я не помню ни черта Вообще Потому что раньше постоянно, знаешь, проходили Вот этими сокращениями, вот этими всякими штуками Но я полностью, по-моему, не проходила вообще, Марио Так, сыв okay. Окей Мы с вами держимся все на На этих С одной жизнью Бляха! Как так-то? Почему? Как, как я так умудрился и не допрыгнуть просто? Оп. Отлично. Да в смысле почему не допрыгнуть-то, бляха? Что за дичь? Так. Оп. Да в смысле? А как тут? Я не могу тут допрыгнуть, в смысле? с разгона что-ли ай-яй-яй-яй-яй ладно ждем короче а они не падают ублюдки так ну-ка все попробуй с разгона О, отлично залетел просто это залет это залет хорошо собака Субоку! Надо было, короче, с этой, где я цветочек взял, оттуда, короче, прыгать. Вот он, вот он, трэш Марио начался. Вот он, с. Бляха, я забыл, здесь надо. Ай! Вот началось, короче, вот. Вот он, наш добрый старио. Стар. старио -ста -ста Марио, блин. Старио Марио. Эть! Залетел, хорошо. Так, а тут, короче, вот прям цветочка, прям вот отсюда надо запрыгивать, вот так вот. Я здесь, ой, как высоко, ой, как высоко, ой, как высоко. просто дичь! Так, здесь мы уже научились, здесь мы уже научились, здесь мы все знаем. Так делаем, так делаем. Отлично. Вот так. Здесь, бляха. Здесь, короче, от отсюда сверху. Вот так, вот так. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Фу, отлично. Убить. Убить красную черепаху. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, аккуратно. Аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Нет! И опять высоко, слишком, слишком, слишком, бляха. И как тут? Ой, все упало, все упало, все пропало. Фу. Я хоть так смог тогда прыгнуть. Чтобы я не выдержал. Ааа! Надо было с этого. С этой платформы, короче, сюда запрыгивать. Ладно, окей. Окей. Ну, тоже не мало. В принципе Окей Вот финальный Финальный Финальный босс Так Не смогу, да? Финальный босс Надо чаще э, Стараться Ну не то что чаще Надо стараться Пользоваться Короче вот этим ускорением Вот Тихо-тихо-тихо-тихо Так, отлично. А тихо проверить. А проверить. Бля, а ч ⁇ надо такое бесконечное это все? Одно и то же. Поверху надо бежать, что ли? Точняк, а надо было просто поверху бежать. И <с> так бы бесконечно бегал. <с> Жизнь. Воу, воу, воу. А, а тут как? А здесь по низу? Давай попробуем по низу пробежать. Бегом, бегу, бегом, бегом, бегом. Да, отлично. Ой, а здесь смотри, смотри, смотри, всякие. Давай, бегом! Отлично! Мне повезло то, что это э, у меня была э, Жиза. Окей, очередная принцесса спасена, но это не наша принцесса, как обычно. Вот, друзья. Окей, так, сейф стед и... Давайте, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока!